Болтроникс 940 в режиме сети Low X на креспе и предположительно в новом обличии с новой прошивкой начали движение. На единичке бузуют. Вышел на полную. Крис-П слева, На Tronics 940. Троник, кстати, побежен на полном блузовит. Ай, какая хорошая месячка была! Ай, какая хорошая мисечка!